Да? Это новый дубль. <laughs> Ладно, ну кто-то звонил на телефон, продолжаем. Я не знаю, это либо. Да, если давайте, если это начало видео, я супер быстро. Вот, все, сними быстренько, все. Раз, два, три, четыре. Сейчас тут еще открываем, смотрим. Сегодня комиксы, только комиксы. Ultimate Spider-Man. Который чувак там утверждал, что он 9,8. <laughs> стал это говорить я говорю это столько раз, что я уже... Как вот это открывать? Не, ну запаковал, ну давай так. Это там обычный работяга, то есть это обычный, обычный пользователь eBay. Ладно, ты у нас любишь Ultimate Spider-Man как бы. Ой, блин. Короче, ну хотелось бы мне сразу сказать, что он пиздун. Я уже вот по первому комиксу вот вижу, что он пиздун. Не видно? Не видно. Хорошо, ладно. Никакого блеска... В... Хотя ладно, может, они не должны так блестеть, эти обложки. Ну, этот этот, это настолько не и 9,8, что это прям... Пфф. Ладно, давай по порядку. Буду, горе... Буду гореть по порядку. Так скажем. 27 выпуск. Ultimate Spider-Man Illegal. Я их недорого купил. Как бы тут, ну, просто, ну. Сейчас покажу потом, обложку оцени. Заметьте, она даже как-то не блестит, она такая, какая-то тусклая, да, как будто она выгорела на солнце. Есть у тебя такое вот? Они все Да были просто ярко. цвета такие. Ну ладно, хорошо, допустим такие цвета, но вот покажи людям просто, почему, как может человек говорить, что 9,8, посмотрите вот сюда вообще. Посмотрите вот сюда. Тут конкретно загнуто, тут конкретно загнуто. Скажи еще раз, ты неправильно показал. Вот. Нет, верх увидели. Ну низ просто тут вот видно, что он как бы, он заломан. Я не знаю, ладно, это может быть связано с доставкой, да? Нет, этот человек-поуп мне нравится. Так, такая рисовка. если вот так смотреть, намного лучше выглядит. Ну ладно, обложка, оценка. Просто оценим обложку. Ребят, это не 9,8, это 9,4 может быть, а то и ниже. Углы у 9,8 никогда Один максимум может быть slightly planted для тех, кто шарит. Один угол slightly planted. Я изучаю книгу. Домашняя работа выполнена. 7. А мне надо ставить оценка обложки. Uh -huh. Ну 8 будет. Поехали дальше. Классно светишь. Запалился. А значит, это 25-й выпуск. Это был какой-то там, я уже забыл. 23. 23-й. Охренеть! Чел. Я просто в шоке. Это... Вот это, ребят, наконец-то вы видите мою жопу горень. Это первый чел. Если иногда комиксы приходят, я такой, ну да, более-менее он похож под это описание, это такой пизд тут попался, просто. Они, если они не уверены, они пишут, что комикс 9,6, то есть не 9,8. Это там, если я утверждаю, что это 9,8, это 9,8. Короче, ладно, показываю обложку. Три. Три. Ну, согласен, тут нарисовано как-то так... Это не похоже, да, на Бэгли, Как будто вот не он рисовал. Он, ну, он так не рисует. Они какие-то яркие цвета такие, яркие контуры. Три балла. Ну, шесть, семь. Ну, просто давай я покажу, почему это точно не 9,8. Вот, смотри сюда, подъедь. Посмотрите на ну, вот эту вмятину огроменную. Просто вот он. Это не, это не чехол, да? Это конкретно вот тут вот эта вмятина. Опять-таки загнутый тупой угол. Краска. То есть... Прямо у комикса уже нету краски, вы видите, уже видна белая бумага. Краска сдерта. Это дент или как-то бент. Я не помню, уже на английском как называется. Короче, это это даже не... Ну ладно, ну, я за недорого их купил, в принципе. Ну, окей. Хоть один будет хороший. 30, 31 выпуск называется Black Ven. Знаешь, как Вен переводится? Venom. Van. Ven. Venom. Не Venn, а V-A-N. Ven. Жан-Клод Ван... Ван... Ванс. Ван? Это грузовик. Фургон. Да, да, знаю. Короче, черный фургон называется. Короче, этот комикс, окей, okay, этот комикс выглядит на и 9,6. У него, я вижу просто левый верхний угол, прав... левый верхний правый угол, а, немножко изогнут, но при этом он квадратный. Ну, обложка, в принципе, такая прикольная просто. 7 вот тут вот и что видите тут... не, не видно так. Угу. 7 она простая поэтому 8 ну, мы, я прохожусь быстро потому что еще будет 15 комиксов новых на которых <связывая> я хочу больше уделить в а? дальше. А, номер 30 вот этот выглядит неплохо, вот этот выглядит неплохо на 9.8, если только нет никаких нюансов по кузову комикса, так сказать. Тридцатый выпуск, там, там. Прикольный, и потом лицо такое становится, типа не очень. Если ты гори, если плохо оно отсвечивает, я буду как-то там... Нет, двигать. оно не отсвечивает. Надо, чтобы красиво было видно людям. Можешь как бы и снизу вверх, и потом... Да нет, все видно и так. Все нормально? Тогда ждем оценку от Анастасии. Семь сегодня, как никогда, сурово. Ну, не знаю, это обложки 8-9 можно ставить. Я бы ее поставил 8-9. И последний. Я же просто картинку оцениваю, Я правильно? понимаю, я понимаю. Да. Последний. Сайт uh, трек. Как переводится? Как переводится сайт трек? Ну, этот, ладно, может быть, этот 9-6, 9-4 так предварительно. Что-то тут было, знаешь, как будто с доставкой, как будто они погнулись. Очень много вот этих картонки, они прям Погнутые сильно. Может, есть... это на доставке что-то Ну, делать? может быть. ну те два, они прям там не за доставки. Окей, ладно, вот этот смотрим. Ну, мне нравится такой цвет неба, да? Но на нем самого Человека-паука не видно как будто. Он немножко сливается. Поэтому 6. А так она прикольная. Ну, 8, не знаю. Мне нравятся такие. Ну, это красивая она... рисовка обложек, но... Мы еще увидим, что я думаю, что такое красивое, когда мы сейчас откроем вот эту здоровенную коробку. Кстати, коробку ли? Быстренькая супер предыстория. Это коробка чувака с никнейм Tire Comics. Настя закрывает кстати, глаза, крайне снимать, палю ее. Да-да, интересно, все играют, так работают. Они типа настолько не нравятся ведущие, что они просто закрывают глаза. Или она просто экономит силы, потому что надо сейчас оценки ставить опять. Если знаешь, Настик, оценки не от души ставятся, то они не надо их ставить. А то что? не надо их просто ставить. Значит, и это от комикс, комикс, от чувака, с которым я изначально договорился, что он мне будет поставлять. Ну, он поставил. Он поставил вот эту коробку, и на этом все. Он закрывает сейчас свой бизнес. И теперь самая бабка. Мы самоват. закрываем бизнес. Он закрывает бизнес, не будет делать бабки. Uh, какие? Мое главное требование данный, к данным комиксам, это новые, ребят, комиксы все, буквально вышедшие в июне, в июле, в июне, в июле, да. И хотелось бы, чтобы они, конечно, были, ну, вы сами понимаете, хорошими, чтобы у них все было окей, чтобы они... Они вообще должны быть идеальными, в принципе, упаковано достойно, ничего не могу сказать, все, все, чувак четко сложил пакетик какой молодец тут еще приложил чтобы не загнулись углы если что Бля, нож так положил нож это очень важный инструмент в самом деле ну, здоровый пэкэдж, да удалось мне все-таки белорусскую не только белорусскую службу заскэмить и провести пять графических навел пять комиксов пять бластеров там пять наклеек пять плакатов все-таки я смог. Вот. Дальше следующий челлендж. 20 комиксов в одной упаковке. Это уже от моих новых поставщиков. Так, значит, короче, по состоянию все окей. Я думаю, тут все, в принципе, будет окей. Если будет не окей, я тогда скажу. Пока 9,8. Это у нас фантастическая четверка. Настя уже спит, прям сейчас спит. Фантастическая четверка. Просто я... Скажем так, беру сейчас взял всех буквально серий, которые мне интересны. Ну, там по одному, чтобы понять, так сказать, вникнуть в историю, что там интересно, неинтересно читать. Человек понятно всегда идет. Но это смотрим. Фантастическая четверка. Какой-то свежий выпуск. Это, это новый, да? Комикс? Да, новый. Не старый. Не старый. Буквально июля, Настя. Июля, и... ну, июня тут мало будет. Это еще июль и начало августа. 6. Почему? Рисовка такая, согласись, немножко такая, как... Какой-то красками такими. Рисовка. Непонятно, что там кто делает. Ну что, а есть, так яркая. есть черная пантера, Рисовка есть Dr. яркая, Гу. не надо мне всех перечислять. Не, я не буду ставить... она прикольная, она неплохая. Я же, не буду ставить оценки этим обложками, я сразу скажу. Потому Почему? что, ну, я не готов. Так хотя бы нам да, внешний вид просто. Ну... Не лучшая, скажем так Не лучшая Так а чего не ставишь оценки? Ну может поставлю ну, так А может сразу. ближе так ставь сразу Твое мнение Она ну, ну, нарисована с деталями Тут Не, она яркая. она яркая Я люблю доктора Дума Начнем с этого Тут есть человек факел он как он держится И за шею И стреляет типа из руки его огнем Тут есть какая-то идея Ну это 8-9 угу. Ну много деталей Ладно, Человек-паук Мой любимый Человек-паук 70 номер Прелюдия к Sinister War. Прелюдия к Sinister War вот так вот выглядит. Ну, тут я бы 9 поставила. Ну, просто это Бегли, кстати. Это Бегли. Это тот, который... Вот, Ultimate. Yeah, Посмотрите, 9. как он трансформировался из 2002 В 2021. Все равно, ну, видно, что-то общее есть, как бы он его так рисует. Но даже если это отдать должное. Тут молодой человек, тут более взрослый, он тоже это понимает, и поэтому разные рисовки. Но это обложка 10.9, мне очень нравится эта обложка. Просто она ничего не особенного. Ну, ладно, окей, за, за то, что -то, нет чего жесткого. Она прикольно нарисована. Да. Это прелюдия к линейке комиксов «Синистер вор». Она будет и отдельно, и в том числе идти как пересекаться с этим комиксом. То есть, допустим, 71-й, это будет уже какая-нибудь там третья часть вот этого Синистера вора Синистер вор, не знаю, будет там хоть один или нет. Посмотрим. Теперь буду, короче, просто брать сверху. Так а ты чего не ставишь? А, я же сказал 9-10. Дальше у нас... Так чего ты двойную ставишь? Я же не ставлю 6-7. 9. Дальше у нас комикс Giant Size. То есть, он огромного размера, он типа толстый. Могу просто показать, что он толстый, да? Ты видишь, он толстый. Он толще, чем обычный угу. комикс. Это Giant Size, Amazing Spider-Man, перед вот этим выпуском, то есть он, это, грубо говоря, 69-й, но есть вот 69-й выпуск, да, а потом идет вот этот, mm -hmm. то есть, а это 70-й уже. Mm -hmm. Вот это заключительная четвертая часть этого комикса, Хамелеон, Хамелеон, Хамелеон, Хамелеон, Хамелеон, Хамелеон, Хамелеон, короче, но мне нравится эта обложка. Я поставил бы ей, наверное, 10 просто, но это так, весьма, конечно, натянута, постоянно все Ставь после меня оценку, а не до меня. Хорошо. А кто это Это ним? сам хамелеон. Ну, это злодей такой. Он надевает маски, он, стан... он ну, превращается в любых, короче, кого он хочет. И маски, соответственно, тут всех, там, почти всех, кто есть какие-то. Mm -hmm. И плюс вот эта вот классная расплывчатая надпись, мне очень мне uh -huh. сильно нравится. Uh -huh. Ладно, ну может не 10, ну давайте 9 И... Но это Джайант Сад Чего он ты толстый. передумал? Он ты поставил 10 Все, твоя оценка 10 <связь> Ладно, ладно, Складываем. Так, окей, дальше Есть в Марвел новый супергерой Я на него ставлю большую ставку Это, конечно, парень, его зовут Рептайл Рептилия, он может превращаться в динозавр то есть, он может вот руку себе отрастить, как у динозавра, голову сделать. Короче, какие-то способности от динозавров. Он не полностью становится, но ну, и он может полностью становиться динозавром, но тогда он теряет над собой контроль. Это молодой парень, и примерно вот он как Человек-паук, то есть, у него история способностей получения. И это новый супергерой. И я ставлю ставку на то, что в ближайшие лет десять о нем точно появится сериал или какой-то мультик хотя бы, потому что он становится достаточно популярным. И вот это он когда-то появлялся там в МВ Мстителях и все такое. Но у него запустилась первая линейка комиксов с ним. прямо вот первая линейка конкретно про него. И это третий выпуск. У меня есть тут второй. Будет второй. Первого у меня нету. Но я первый бы думал бы CGC купить. Потому что первые выпуски это всегда четко. Не знаю, что тут там тебе должно понравиться. Ну, просто я рассказал о нем для тех, кто интересуется. Пожалуйста. Reptile номер три. Это зумерский молодой герой, реально, о нем еще пока еще, так сказать. Он либо сыграет, либо не сыграет. Мне нравится, как написано рептайл. Вот эта вот мне эта нравится, штука. вот я объясню, у него каждый, на каждой обложке Нет, он. Это зелененькая сверху. На каждой обложке он будет с другой способ. Вот видишь, тут у него хвост, типа, да? То есть он может там ручки делать все маленькие. Он делает что-то одно. Ну, самое есть... прикольное, он вот, мне тоже нравится. Как И он цвет, парень, то есть такой, Смотри, зеленый, но он как будто как. Сам, сама история о парне из Мексики. То есть это уже история иммигрантов. Это вот любят это, понять, это тем более на ну, соживать тему. 6. 6. Ну, Но я... мне нравится вот, вот это вверх. Я понял, как написано лого, логотип. И вот этот костюм. Или что это? Ну, он костюм. из команды, да, костюм. Подожди, что-то он плохо фокусируется. И прикольно, прикольное лицо у него. Ну, и посмотрим сейчас... второй выпуск. Интересно будет на второй выпуск да, посмотреть. прикольно у него. Как его? Рептил? Рептил. А, я не знаю, как имя. Рептил. Еще есть. Я бы послал этой обложки. Что... Рептил рептил. Рептил. Ну, аксессу на английском, рептил. На русском рептил. Рептилоид. Руслан рептилоид. Рептилоид. рептилоид. Короче, я бы всем, наверное, поставил. И просто потому, что я не знаю, кто это, и, соответственно, у меня нет никакой эмоциональной привязки. Ну, какой-то злодей, как камень выглядит, и Саша Камень. Дальше. О, рептил номер два. И вот эта обложка намного круче, чем третья. Мне она больше нравится. По качеству комикс. ну, нормально, тут они все 9,6, реально 9,8, в основном 9,8. Поехали. Ну, я люблю динозавров, типа, ты это знаешь. Ну, вот тут он превратился, видишь, только в верхушку, вот в такого, который с рогами. Там у него хвост, это от другого динозавра. Ну, Настя 4. Ты, ведь цвет зеленый цвет. Ну ты 4. же любишь. Ну Но почему тебе не нравится? Ну посмотри, какой динозавр. Ну, вот динозавра 4. А ему? А ему не нравится голова его. Так это такой динозавр. Ну, все, четыре. Ну, 4. Ну, я бы поставил 9 этой обложки. Мне она нравится. И оранжевый не такой яркий. Тут уже зеленый. Рептайл, посмотри, какой там зеленый такой А тут он больше зато. На он вес. больше, но он, ну, как-то так себе. Как-то странно, да? То есть они пишут тут Marvel черным, а тут, например, на белом. Как, как будто разные выпускают его. Ну, хорошо. Быстро Твоя оценка 9 этой Да-да. Итак, подходим к комиксу самому «Синистер вор». Там была прелюдия. Это был прелюдия к Синистер Вор, uh -huh. А теперь Синистер Вор номер один, вариант обложки A. Почему я говорю вариант обложки A? Потому что вариант обложки какой-то там у меня отправлено CGC-шку. Это оригинальная обложка, такая, какая она должна быть. Он тоже толстый, вот так выглядит. Это отдельно уже, типа, это не Amazing Spider-Man, но это про Человека-паука. Но тут что-то, я по тут война злодеев. Типа uh -huh. зловещая шестерка против какой-то еще зловещий там кого-то. Тут много это нарисовано ну, 9, всех, 9. тут Шокер, например, вот у него в голове, 9. это Доктор Семенок, это Стервятник. То есть это видно две группировки, то есть mm -hmm. они как-то, и какой? человек Бог замешан между ними. Это мне нравится. Какой-то динозавр, опять-таки. Ну, как-то кролик-девушка. Это мне нравится. Это вариант А, это самое главное, то есть это обложка главная, Даже а у нее... можно десяточку поставить. Ну это красиво, это Бегли, это Бегли опять... Красивая обложка, комплексная. Я люблю комплексные обложки, но тут зрители какие-то, они скажут, типа, шесть". Вот, вот Кому реально просто не нравятся комплексные обложки из многих деталей, они ставят 6. Наоборот, комплексная, но она красивая. Вот есть комплексная, коллажи, вот, например, где «Фантастическая четверка», она же тоже комплексная, Нет, комплексная не, я имею в виду, комп... когда, вот, допустим, есть лицо Человека-паука, да, а в нем еще много какой-то рисунок получается. Если ты имеешь в виду комплексное, что сложное, да, она сложная фантастическая четверка, потому что там много персонажей. Mm -hmm. А, тут, а, а тут? тут тоже много персонажей, но тут же это как бы коллаж. Из лица человека-паука по ну, получается я бы много. Ты поставила 10 баллов. Нет, я бы для тоже поставила 10 баллов этой да, Все. Тут думать не надо. Хорошо, дальше что у нас? О, мне очень нравится, еще вот я вспомнил один художник, который я люблю, помнишь, я тебе как-то показывал вот фантастическую четверку, как типа такой гламурный, там такие гламурно были они нарисованы, где зомби, этого художника зовут Грег Лэнд, он похож чем-то на Бегли, похож на Бегли, и вот это комикс, его обложка нарисована, называется Симбиот Spider-Man Crossroads, то есть это как бы кроссовер на другой планете, вот помнишь, как мы смотрели... Spider-Man, Spider-Shadow, где Человек-паук типа плохой. Ну, это отдельная линейка на другой какой-то планете, другая вселенная, там, где Веном поглотил Человека-паука. На этой, вот в этой вселенной тоже что-то происходит, и тут тоже черный Человек-паук и художник Ленд, Короче, я просто, ладно, ее показываю. Выглядит вот так. Мне очень нравится просто этот художник. Он тоже, он рисует так вот как-то, я не знаю, как объяснить. Мне очень похожи они. Мне все все три художника. кто Женщина. Кошка. Женщина-кошка. А черный это кто Веном? Черный это человек паук в костюме Веном. И Халк. Ну и Халк. Ну Халк нарисован такой прической, ты же любишь горшочек. <с> нет, это не горшочек, нет Женщина-кошка как раз какая-то симпатичная Ну, как всегда, зеленые. мне нравится фиолетовый Посмотрите, фон Посмотри, как у него рука летит из... И, у него и на пука. коне все красивые зеленые. изображения И зеленая, зеленая с бобрый, фиолетовым И черный, и вот девушка тоже ну. Посмотри, как из руки ну... летит Путина Человек-пук, если что, который черный, он вот так пускает У него вылетает вот отсюда Путина Из вот этой области, вот она и тут так летит Отдан канон мультикам и... Тоже ну, в фильмах такой 8. 9, 10. Ну, 9. Ну, потому что я знаю, я знаю обложку третьего выпуска, и мне очень она нравится. Там динозавр тоже есть. То есть тут это путешествие в какую-то параллельную вселенную, и тут всегда что-то интересное. Камера, волюм... в камеру смотри. Это волюм какой-то, не знаю, какой, короче, ладно. О, говорили о Spider Shadow, и как раз-таки Spider Shadow. Человек-паук, Spider Shadow. Помнишь, да, о чем мы разговаривали? Вот ив, четвертый выпуск. Остается последний пятый выпуск, который будет завершать эту историю. Тут обложка тебе не понравится, но она есть такая, какая она есть, наверное. Ну, цвета такие достаточно... Я же говорю, обложки, цвета у нее прям всегда какие-то такие. Тут прям темно-такой красный прям. Ну, я не знаю, не могу ничего о ней сказать, не могу сказать, что она А не это кто? Говорит. Питер Паркер и Мэри Джейн? Да. Это, это та ветка, где Веном... Как бы не Веном, а Человек-Бог ну, становится убийцей. Где он убил вот Хобоблина. Когда на нее победит. смотришь... Сначала как бы на черное вот это обращаешь внимание и вообще не видишь, что это поцелуй. А, ну, видишь, его как бы оплетают черные сети. То есть это видишь, они к нему к лицу типа... Он растает. Mm -hmm. И ее как бы тоже. Восемь. Ну да, где-то 8-7 даже. Я бы 7, наверное, поставил. Но сам сюжет комикса, ребят, рекомендую прочитать. Если кто любит кровяху, это тот комикс, где она есть. Это как Invincible примерно, для тех, кто понимает, о чем. То есть, возможно, даже этот комикс когда-то выстрелит, можно на нем попытаться спекулировать. Подожди, а почему это пришло? Стоп, стоп. Подожди! Подожди, подожди! У меня тут должно быть 15 комиксов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Ясно, думаю, что идем, а стопка не уменьшается. Восемь. Спасибо. Спасибо. Спасибо! НО! No! НО! No! 9, ты меня сбила. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Этот чувак приложил 3 комикса. В подарок? Да, в подарок, но только я уже их заказал, у меня они же тоже пойдут еще в подарок. Короче, помнишь, я говорил про Free Comic Book Day? Mm -hmm. Он приложил комиксы с этого Free комик Book Day. Я их не просил, он их просто приложил, бесплатно. Да, они бесплатные, но на ebay многие их продают по 5-10 по долларов. Ну, давайте тогда, раз уж, раз уж они у меня и есть, давайте я их и покажу. Они, короче, приедут ко мне еще раз от Third Eye Comics, да? И смотрите, просто в чем дело. Тут еще в коробке, спойлер, тут будет Free Comic Book Days 2020 года, 2020 года. Это, это обычно сделано для, с целью заинтересовать людей и привлечь их в аудиторию комиксов. Как правило, тут в этом... Вот у Марвел конкретно они смешивают два каких-то линейки. Мы уже знаем, есть линейка Венома, да? Мы видели эти комиксы. Есть линейка Человека-паука. Этот комикс — это их смешение. Тут по две истории в одном комиксе. Тут же Мстители и Халк. То есть это тоже два отдельных комикса. Есть Мстители, есть просто Халк. Халк там какой-то типа начинается супер бомбический, то есть какой-то начинается, там какие-то новые авторы взяли Халка, я просто рассказываю для тех, кто не в теме, и Халк, большие expectations, что он будет очень интересным. Ну ладно, я не знаю, я поэтому покажу его, обложка тут не звездная, просто рофлый. Это Free Comic Book, да, free comic book Day, это бесплатно их можно прийти, взять вот в Америке, вот. ну их продают, вот видишь, что даже цена 0 доллар. Написано. Что, Мне не нравится Капитан Америка. Она прикольная, посмотри на лицо Капитана Америки. Это просто, ну, то есть, это такой художник какой-то, вот он так рисует. Халк как бы также примерно. Лица не очень получается. Да, лица не очень просто получается. И Железный человек какой-то как злой. Ну, то есть, тут видишь. А вот это кто? Это Тор. Тор. Смотри, как Настя знает всех героев. Но обложка все равно сочная. Зачем ее оценивать? Это подарок. Нет, это не подарок, но я смеешь? его даже не декларировал Я даже его не декларировал ну, это подарок даже, не деклар... не Если бы таможня узнала, что там это лежит Так ты же не бы всю серию Ну, не изъяли же Короче, спасибо Дай комиксу, я ему отдельно привет передам Дайте теперь покажу Человека-паука Венома Ребят, это, это, тоже это... Да. 2021 год Просто запомните, как выглядит Потому что будет еще 2020 год Обложки похожи, типа по стилю я покажу. Ну, мне нравится. Это Патрик Лисон. Это тот, который черный «Черного Человека-паука». Это Free Да. Надо прикольно. Это кроссовер. Тут две истории. Одна проведалась с целью заинтересоваться. Они начинают линейку новых комиксов, скажем так. И это, как правило, обычно введение. И если вы думаете, что Free Comic Book Day 0, и они стоят бесплатно, то я вас спешу огорчить выпуск, в котором, например, от 2007 года «Человека-паука», вот, вот такого «Человека-паука», выпуск вот, бесплатного комикс Book Day, там был, впервые появился «Мистер Негатив», и этот комикс сейчас стоит по 10 тысяч долларов. «Мистер Негатив» — это злодей такой, ну, который может превращаться в демон, uh -huh. но это азиатский злодей. Uh -huh. uh, в принципе, он в «Шанг идеально бы подошел, кстати. Ну, прикольно. Я, красиво, бы даже, я бы Негатив... даже 9 баллов поставил. «Мистер Негатив», вероятнее всего, появится... Он уже есть в игре, которая выходила на Sony PlayStation 4, в новой игре. Он уже там главный злодей, по сути. То есть Марвел достаточно щедрый, в этих выпусках могут быть кто-то анонсированный, и они могут что-то стоить. Собаки, бесплатный комикс-букдейс собак стоит 50 долларов сейчас, вот в таком экземпляре. И это ты можешь взять его, прийти бесплатно. А на ebay его продают за 50 долларов, потому что они понимают, что ты не можешь прийти и взять, если ты его покупаешь на ebay. Короче, запомнила, как выглядит, потому что будет CGC 2020 года, и он будет примерно, ну, стиль такой же, будет «Довещать паук» и «Веном» вместе. Она просто классная, «Веном» такой здоровый, типа, ну, 9, я бы поставил, такой сочный, мускулистый. И рисовка, ну, как рисовка. Слушай, а что он еще за комикс приложил? Или у меня их 16 было? Ну, ну то есть, получилось... Ладно. «Amazing Spider-Man» был 70-й 71-й. 70-й был прелюдия к комиксу «Sinister War». Да? А это часть из Синистер War. Это какая то есть Sinister War идет отдельно. Она идет Sinister War 1, Sinister War 2. А потом ты такой читаешь Sinister War 2, и тебе там говорят, а продолжение смотри в Amazing Spider-Man 71. Ты читаешь Spider-Man 71, а тебе говорят, а продолжение уже в Sinister War номер 3. И, и так могут они там, а еще, Фантастической четверки, смотри, там, это часть, ну, ладно, но это Amazing Spider-Man. Это 71 выпуск, это Sinister War, и это... Классная бошка, это Марк Бегли, это, это новый вообще злодей, вот это вот, я его все пытался со сменожьями вот этими щупальцами, вот он, это Син Итер, и скорее всего вот это Синистер Сикс, да, вот что там, Синистер Война, она связана как-то с ним, то есть возможно это фейковые злодеи, хамелеон не просто так в этой истории, я думаю, хоть это и, там, это комплекс историй, он заканчивается, ребят, на 74 выпуске, 74 выпуск еще не вышел, еще не вышел. куда ты столько всего знаешь. 74-й выпуск еще не вышел, но после 74-го выпуска будет перезагрузка. Новые авторы, новые художники, новая линия. Как бы, вы поняли. Ребят, если вы досмотрели до 30-й минуты... Уже 30-й минуты. Напишите, пожалуйста, стоит ли Денису столько много говорить Да, можете написать. Можете написать. Можете написать. Обо всем. Либо просто вкратце и сократить видео 2-3 раза. 4 балла. 4 балла! 10 баллов. Назло тебе, получай. Паскуда. Извиняюсь за это. Ладно, дальше Amazing Spider-Man. Опять толстый комикс, называется Annual. Annual это как бы годичный. Годичный. Он Годичный. Годичный. Он может выходить раз в полгода, наверное. Наверное, да? И это какой-то волюм Amazing Spider-Man. Но это второй Annual. Тут переплетается еще одна история, которая называется Infinite Destinies. Выглядит вот так ложка. То есть это, в принципе, то есть это 71-й, и это никак с ним не связано. Это вот годичный, видишь, Эмил. Он толстый. Он тоже толстый. Ну, и вот тут вот есть какое-то продолжение, вот как раз-таки какой-то истории. То есть история идет в каком-то комиксе, допустим, «Мстители», и вот тут вот одна часть вот этой истории будет тоже. Четыре. Кстати, очень... Вот хотелось бы отметить вот этого художника, обратите внимание, как он рисует Человека-паука, я не знаю, как это объяснить. А что у но... было... за дыра какая-то? Какая дыра? Что-то черное такое. Да? Где нос или рот? Ну вот он так рисует, я, я не помню, кто это. Соску туда поставить хочется. я помню. 6 баллов поставлю. Женщина уже начинает максимально сбивать, она, типа, начинает вносить хаос в обзор, короче, понимаете? 8 баллов, я 7, может, 6. 7. 7. А вот у нас, кстати, вот тут комиксы... А, нет, Ferman. 69 номер, 70-й был? Хамелеон Конспираси. 69. 69, да. О, 69. Настя, ты извращенка. Короче, Хамелеон Конспираси, часть 3. Марк Бекли. Часть третья. Часть четвертая, То есть, часть вторая это был, где пистолетом, и человек-пук так типа лежит. Часть первая это где... Я не помню, что там было. Тебе она больше понравилась, Там просто, по-моему, морда такая, человек-пука была крупная. Часть третья это она, часть четвертая мы уже видели. Ну, семерочка, Какие-то злодеи. Вот этот злодей, он, кстати, стал очень популярный. Какая-то тыква просто. Он тыква я не знаю, это на и на них делают. Наверное, да. Он называется Джек О'Латтерн. Джек, черточка О, черточка Латерн. Латтерн — это типа фонарь. Джек типа фонарь. фонарь. Знаете, есть в Америке у них история о безголовом всаднике. Вот это он как-то с ним связан, скорее всего. Это хер узнает, кто это. Ну, какой-то просто мафиози. Похоже, рисовка вот тут на Ultimate Человека-паука. Прямо, вот, ну... Человек, Но он стал, вообще? видишь, более детально рисовать. Мышцы, прям вот пресса видны, все такое. Это обложке не... я поставил 9 баллов, 8. 8. Я все у меня две оценки, потому что потом у меня в процессе решается. Ну, 7. Я бы даже 6, наверное. 6 7. Ну, это твое право. С тобой повторяю. 6-7. А можно так 5-6-7. Значит, О. сейчас у нас О. линейка начинается комиксов немножко таких, скажем так, фантастических. Вот как был симбиот Человек-паук Крос-Роудс, да? Перекрёсток Кроссоулса, если что. Эта серия называется Amazing Fantasy. Amazing Fantasy. То есть тут можно... Это вот примерно как What If, да? Но тут, например, можно встретить Человека-паука, там, который, я не знаю, стал ветераном великой там войны какой-то, Второй мировой войны. Или там Капитан Америка, который там суперзумер. Да? типа молодежный, и модный. Или там Викинга, там вот Викинга-железного человека, как бы это выглядело, как он был в костюме. Это, короче, история просто фантастика. Тут различные... Все, тут будет 5 комиксов. Они не, не толстые, но обложки мне в них всех нравятся. Они действительно выглядят футуристично. Ну, давай начнем с этой, короче. Капитан Америка такой на саблезубом тигре. Типа древний прям вообще авторалопитек. Но со щитом все равно. То есть, я не знаю, о чем тут и что тут. Но вообще... Три балла. Начнем с того, что Amazing Fantasy, он стартанул Человека-паука. То есть, Amazing Fantasy номер 15, это первое появление Человека-паука. Это серия, которая выпускалась... Ну, скажем так, с целью, вот фанаты, допустим, говорят, о, блин, прикольно, вот этот вот Капитан Америка, да? Марвел это понимает, Марвел это понимает и начинают тогда выпускать отдельную серию про этого Капитана Америку, потому что фанатам зашло. Прооценка три балла? Да. Серьезно? Да. Посмотрим, что ты скажешь на второй выпуск, который появится уже со следующей доставкой. Мне вот прикалывает, причем тут так написано, как-то именно кринжово, знаешь, как будто вот это просто paint и первый шрифт, который там стоял. И вот тут то же самое. Но мне это нравится. 9-10 баллов. Ну, наверное, 10. Но больше, ну, знаю, я знаю второго выпуска, мне больше нравится второго, там прям ящер такой. Я спойлер дам, такая змея огромная будет. 9, наверное, 9. Ей. Осталось 2. Оу, oh, Майлз Моралес, Человек-паук История о Майлзе Короче, у него ведь тоже есть отдельная ветка Которая пошла, кстати, после Это на вот этой планете происходит действие Земля 1610 Насколько я знаю, может быть, она на другом происходит Итак, значит, называется серия Клон Сага, Сага о клонах Кстати, это часто история в человеке Пуке. Постоянно какие-то клоны, ну ладно В общем, у Майлза тоже, видимо, какие-то проблемы с клонами И Conclusion, то есть это заключение Видимо, будет перезапуск тоже 28-й выпуск Майлз Моралис, spider Ну, видно, что тут его тоже человек паук как бы скидывает. То есть, ну, клон. Ну, это 10 это баллов. Ну, это сразу 10 баллов, понятно. Видеть э, афроамериканца в кадре плюс 10 баллов сразу. Из нуля плюс 10. Но эта обложка, она достаточно стильная, Она достаточно темноватая, но мне не нравится, какое лицо как-то выделяется именно. Оно как-то нарисовано кринжовое. Если бы это рисовал Бэгли, это... Было... лицо. Ну, мне нравится этот костюм, поэтому 9-8 баллов 9-8 баллов, баллов. Опять-таки, обратите внимание, мост, да, с которого обычно зеленый гоблин сбрасывал Гвен Стейси То есть это этот же мост, и тут типа Майлза сбрасывают Отсылки на все эти выпуски, ну Сколько ты сказал? 10 Не ни разу вот, обзорщик жюри Ну смотри, остались пара вып... два выпуска, и оба тут тебе не понравятся Хотя рисовка этого комикса обложки красивая это у нас карнаж Black, White and Blood. Называется черное, black. черное белое black и кровавое. Черное, белое black. и кровавое. И, кстати, и к слову, обложка нарисована только в этих цветах. В черном, в белом и в красном. Вот так выглядит. Я не знаю, что это за линия. К сожалению, не могу ничего о ней рассказать, но ну, не Черное, белое, красное. Ой, наоборот. Красное, черное, белое. А пусти как чувак нарисован. Просто он только белым нарисовал. Ну, он прикольно нарисован. Это, если не ошибаюсь... А, это Райан Стёгман. Тот, кто будет рисовать в ФКБД 2020. Ну, такая интересная. Ну, красиво выглядит, жестоко достаточно. Я не знаю, о чем мы такое. Тут ничего не могу, к сожалению, друзья, рассказать. Ну, ну больше. Будем вникать в историю. Ну, 9. Ну, ну, не знаю, я щедрый на оценки, я не жадный, ну... Если, просто, ну, они реально рисуют. Это ведь надо понимать, что обложку комикса стараются нарисовать красиво, чтобы она была продана. Поэтому, почему я должен ставить там 8, 7? Она меня завлекла, я ее уже купил, значит, она будет красивая. Это как фильмы. У меня, блин, нету фильмов, у которых стоит 2 и 1 балла, потому что я такие не смотрю. А как же тот фильм про... Old Boy Old... 3 балла. Ты хотела один поставить. Я хотел один, ну но... Последний выпуск из новых сорви голова». Сорви голова номер 32. И тут у нас сорви голова Электро. Не знаю, как она там выживает или все такое, но ну, это уже очередной какой-то воли. Вообще, мне в целом понравилась линейка этих комиксов. Я прочитал Прикольно это. Прикольно написано Сорвиголова. Да, Сорвиголова, классно, всегда написано. Мне тоже нравится. «Вилсон Фиск» есть вот на стенде. Вот Dead Eye, Bull's Eye, точнее, Bull's Eye. Это примерно вот как в DC мы смотрели, да, который попадает именно в цели. Это вот такой злодей в Марвел аналог. Меченый. А, кстати, этот злодей был в третьем сезоне Сорви головы. Вот это он. Вот он. Помнишь его? Который переодевался в костюм сорви головы. И типа тоже все попадал метко. А, да. Ну, вот uh -huh. это он. Он типа псих. Ну, а Сорви голова тут на данный момент я не хочу спойлерить, мало ли кто-то читает, но он находится в тюрьме, сорян. <Sorry>. А Электра как бы его заменяет. И она не убивает, а теперь она как бы стала такой же, как он, пытается понравиться Мэтью. Ну там очень длинная и интересная история, на самом деле. Просто интересный читать, действительно интересно. Все, на этом, смотрите, все с новыми комиксами. Спасибо чуваку Dire Comics, который все это там мне доставил, поставил и т.д. и т.п. Давайте начинать сразу быстренько. Естественно, вы понимаете, я оставил самое сладкое на потом. А что у нас самое сладкое? Самое сладкое — это CGC. Не хочется, чтобы кто-то что Я сразу говорю, и... А, ну ладно, кто следит, он мог бы понять. Да, я, кстати, нашел как... и начинаю как раз не с самого красивого, на мой взгляд. <с> я вообще, его купил случайно. Очень была забавная история, я, прикиньте, меня. ребят. Я, короче, на комикс хотел поставить 5, 5, 50 долларов, а в итоге поставил 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов. <с> <с> <с> ну, он, слава бы выигрался где-то там за 43. За 43 остановилось. За 43 тысячи? Долларов. А ты поставил 5? Да, поставил 5 тысяч, Какая-то картонка. Да. Я объясню, почему этот э, выпуск, он стоит даже чуть дешевле, потому что эта серия, допустим, это не Amazing Spider-Man, да, это у Spider-Man есть разные, вот Ultimate есть, да, Spider-Man, есть Spectacular Spider-Man, есть Web of Spider-Man, и вот это как раз-таки Web of Spider-Man. А, начну с того, что есть история о Карнажек, его первого появления, и потом... Э, Настя, пожалуйста, не засыпай, я иначе не могу говорить. Посмотри, пожалуйста, я сейчас быстро закончу. У... Карнажа есть какая-то история, которая началась в Amazing Spider-Man, и она называется Maximum Carnage. То есть, максимальная резня, на русский переводится. Она занимает 14 частей. И периодически какие-то части, как я и рассказывал, они переходят в другие комиксы. Соответственно, если ты хочешь почитать эту историю, ты просто обязан купить комикс другой линейки, То есть, допустим, вот как в данном случае Web of Spider-Man. Кстати, Вот я сейчас смотрю, и, к сожалению, на этом комиксе есть водяные следы. Ну, от воздуха. Как и на том у меня, помнишь, который... Первый, да. с, не, не с вилсом написком. А На зеленом фоне. Нет, который тоже CGC, который 9.4 я типа выгодно купил, и там есть вот тоже вот. Это, короче, от плохого просто пресса или от того, что воздух уже начинает попадать потихоньку в капсулу. Ладно, короче, это шестая часть из 14 серии максимум Carnage. Вот так выглядит. А тебя комикс такой был, нет? Нет. Спектакль Точнее, вепов спайдермен, видишь это А не где нет. воздух? Ну вот, посмотри. Вот тут, может, под углом будет видно. Ты посмотри без камеры, чтобы было видно теперь. Вот. Ну, знаете, это. Это ни на что не влияет, кроме как внешнего вида. Вот. не видно? Mm -mm. А ты посмотри сама попробуй. Ты видишь? Ну так, такие следы, вижу. Они конкретные прям. Но обрати внимание, насколько старая рисовка, то есть как старо нарисован Веном, еще прям... Ты сравни Веном а из вот этого фрикона. 9,8. Да, это 9,8. Это... Вот. А ты можешь сломать эту штуку и заново, например, отправить? Могу. могу. Надо заплатить только будет 24... Ой, 55 долларов, а сейчас уже еще и больше. Ну, это А зачем 9? Это максимальная оценка. Ну, а следы? Но они как бы не на что влияют. Если... Если, допустим, этого комикса у кого-то два в мире, и у тебя со следами, ну, типа, людям все равно. Это просто, конечно, это внешний вид вот там, показывать. Вот я тебе вот так покажу, да? Но на камере... Но на камере ты попадаешь. можешь сфоткать так, что это не будет видно. Просто в данном случае продавец мудак, потому что он это не написал. Некоторые это пишут. Хорошие продавцы это пишут. Но ты сама понимаешь, это сразу влияет на цену. Если ты об этом узнаешь, ты будешь ставить меньше. Я не огорчен, ничего. Этот комикс вообще реально случайно был выигран Серьезно, я его не хотел выигрывать. Я просто хотел комикс про Карнажа, и что-то я смотрел, о -о -о, типа недорого не, не стоит, как бы, ну вот видите, недорого, оно в итоге и окупается. Ну, я думаю, ты тут не будешь оценивать обложку, потому что ты тут поставишь вообще один балл какой-нибудь. Поставлю его тут аккуратно. И начинаю открывать моих любимцев. Ты уже знаешь, да, что там? Лежит? Да, я знаю, что там два за комикса. Один... Два за комикса. Причем один тебе обложка точно, я уверен, не понравится. Я просто скажу сразу, ну это Веном будет. буквальный. Да, ну, кстати, он тут лежит еще в дополнительном футляре, даже не хочется как-то доставать. Ладно, это что у нас? Что это? Что это, что это? Это Веном номер 26. Этот выпуск связан с первым появлением злодея, вируса. Его зовут, неважно. Суть в том, что перед этим комиксом я долго это рассказывал. Был как раз-таки вот этот Free Comic Book Day книжка. Помнишь ее, да? ФКБД. Ага. Только вот после вот... Короче, после вот комикса ФКБД 2020 про Венома идет вот этот комикс. То есть вот он как раз-таки... Это 26-й выпуск, и он продолжает. Грубо говоря, был 25-й выпуск. Потом произошел Free Comic Book Day. Там какая-то история Венома. И вот она продолжается. Суть в чем? Вот это появление злодея должно было быть вторым. Логично, да? Сначала Free Comic Book Day, там Злодей появляется впервые, и потом этот комикс, и тут он появляется во второй раз, второе появление. Но в связи с задержкой коронавируса, злодей появился тут впервые, именно здесь, так как этот комикс фактически вышел раньше, чем Free Comic Book Day. В связи с задержками, накладками, или наоборот, раньше. Обложка не должна тут тебе нравиться, это как бы понятно. Ну, есть классные обложки, кстати, вариативные этого комикса, это обложка основная, это обложка основная. Например, есть обложка от Бэгли, которая классно выглядит и стоит 100 долларов. Но, ладно, давай я показываю. Просто сразу не буду тянуть, а то я много рассказываю. Нет, ничего, прикольная обложка. Что в ней прикольно? Это вообще непонятно, кто и что. Ну, прикольное сочетание цветов. Ну, ладно, хорошо. Знаешь, Venom Beyond starts here. И Venom такой. Это не Вену. Это я. вообще не Веном. Вот это вот этот злодей вирус. Видишь, он типа убийца Венома. У него оранжевый такой. Кстати, этот злодей, по-моему, если не ошибаюсь, это скорпион. То есть, он надел костюм железного человека или что-то такое, или там гоблина зеленого, и стал отлетать на глайдере, и его прозвали Вирус. Вирус. Да. Ну, сзади тут какой-то, типа, смешной комикс, Гэг. Рофл. Рофл. Рофл, да. Упаковочка. Упаковочка. О, слава богу, я открыл спиной. Антиспойлер. Блин, ну тут, короче, надо либо открывать, потому что тут... Э... Ну, открывай. Ну, давай я покажу сначала так, короче, вот так выглядит. Это FreeComingPay 2020, и он с автографами, с двумя автографами. И тут тоже с веном, но он закрыт. <laughs> ну, давайте откроем. А, тут не надо открывать, тут можно просто достать. Очень сочно, mm -hmm. прям, бля, выглядит в жизни. Ну, прям... это, наверное, больше всего мне нравится. Но ты чувствуешь, да, похожесть? Все равно да, 2021, да. но тут просто еще женщина-кошка добавлена, потому что она есть в истории. Uh -huh. Обратите внимание, два автографа. Вот первый. Тони Кейтс, uh -huh. Райан Стёгман. Сценарист и художник, если не ошибаюсь. Stories, Донни Кейтс, да. Исто... Донни Кейтс история, а Райан Стёгман художник. Uh -huh. 9,8. Uh -huh. А, и сзади... Классная тоже. Обложка Нон Стоп Спайдермена. Ты его помнишь, я думаю, первого выпуска. Тебе Реклама, такая... Реклама, да, первого выпуска. А почему она на желтом фоне? Потому Верху. что это с автографом. А -а -а. Синий — это просто классика, как бы классический набор. Вот. Угу. Если что, ребят, чтобы получить вот именно такой вот желтый лейбл, нельзя просто взять и отправить уже комикс, на котором что-то нарисовано, чтобы там подтвердили, да, подпись. Так, ну смотри, если брать прям вообще по порядку, то идет сначала этот комикс. Потом этот комикс, а потом этот комикс. Uh -huh. Конкретно Сигенова. Если Человека-паука, там, ну, Человек-паук продолжает свою историю. И вот, видишь, тут было написано первое появление злодея вируса. Но в итоге оно стало вторым. Конечно. Uh -huh. То есть, а он появился тут, на самом деле. А должен uh -huh. был появиться здесь. Uh -huh. Но из-за задержек в связи с ковидом, и вот эти как бы два комикса, они связаны, по сути, друг с другом, поэтому я их взял. Я не знаю, мне вообще почему-то... Я не читал ни одного комикса Венома, но мне почему-то так нравится их брать, вот именно... Потому что они доступны по цене, я скажу так. Они доступны по цене, чем чайки Пауки. Этот комикс, потому что, например, дороже. Вот это, это самый дорогой мне комикс, 85 долларов из них. Mm -hmm. Вот этот комикс тоже дорого мне обошелся. 80 долларов. Но вообще он... Типа я дождался... А он почему просто... ты его так хотел? Потому что Free комик Book day. Я не знаю, почему мне очень хочется их собирать. Потому что, я же говорю, я очень хочу Free комик где Мистер Негатив появился от седьмого года. Но он стоит просто конических денег. Этот, он, он, значит, стоил, он примерно стоил под сотку тоже, да? То есть я его купил за 80, это, в принципе, дешево. И плюс тут два автографа, а они по сотке стоили с одним автографом. Ну вот и все, в принципе. Ну тут еще классный так даже прикольная реклама. С учетом того, что у меня есть этот комикс. Видишь, как они связаны? Ну, Как-то так. Ребята, я очень устал говорить. Очень устал говорить. А еще больше я сейчас устану все эти коробки собирать, чтобы их потом выносить. Ух, еще надо комиксы вносить в базу данных. А еще их когда-то, покиньте, еще когда-то их надо читать. Когда-то их еще нужно, на Настя, читать. Когда вот это успевать? Это хороший вопрос. Поэтому... Спасибо за просмотр, кто досмотрел. Отвечайте там на вопрос в середине был. Анастасия. На 30 минуте. 18 секунде. И спасибо за просмотр, всем пока.